Брови я сейчас совсем не крашу, а только... Друзья, у меня лицо несимметричное. Всем привет, меня зовут Юлия Беляк, и я часто слышу от своих клиенток вопрос, как будут выглядеть мои брови через год после татуажа? Не будут ли они синими или серыми? Будут, если ваш мастер работал неправильно. Но в моем случае я доверила свое лицо профессионалам. Около года назад мне сделали татуаж бровей. По ссылке можете посмотреть процесс заживления моих бровей. И что же изменилось за это время? Цвет стал менее насыщенным и немного холодней, но так все и было задумано. Брови я сейчас совсем не крашу, а только подчесываю волоски гелем. За это время я успела несколько раз съездить на море, десятки раз побывать в бассейне, и все это время мои брови были всегда со мной. Я ими безумно довольна. Но я недовольна некоторыми комментариями. Под видео с процессом заживления моих бровей есть комментарии о том, что мои брови разные и несимметричные. Друзья, у меня лицо несимметричное. И у вас, скорее всего, тоже. В природе не существует идеальной симметрии. Брови всегда делаются по индивидуальному строению лица. Как говорится, брови – это родственники, а не сестры-близнецы. И если сделать их абсолютно симметричными, то как раз это будет выглядеть неестественно. На этом примере мы можем увидеть с вами разницу наглядно. Слева – идеальная симметрия, а справа – это то, как бы мы делали татуаж, подбирая форму с учетом строения лица. Напишите в комментариях, какой вариант вам больше нравится, слева или справа.